Это наша рубрика «Вопрос к на канале «Антейт СК». И сегодня у нас в гостях замечательный дизайнер, мой друг Анастасия Ли. Настя, расскажи немного о себе. Да, привет, Антон. Спасибо привет. большое за приглашение. Меня зовут Ли Анастасия. Я дизайнер по интерьерам. Специализируюсь в основном на жилых интерьерах. Работаю под ключ и привлекаю компанию «Антейт» к своим проектам. Сколько лет уже работаешь? Да, на рынке я порядка 9 лет, самостоятельная практика. Сегодня мы поговорим об очень интересной теме. теме, это тема детской комнаты, и поговорим о том, как сделать, чтобы детская комната росла вместе с вашим ребенком. Настя, расскажи, пожалуйста, с чего вообще начать? Вот есть детская, необходимо сделать интерьер. С чего ты порекомендуешь начать? Изначально все дизайнеры работают с составления технического задания. То есть необходимо понять, сколько лет ребенку, вот, на какой возраст мы проектируем, на какой период мы проектируем, то есть сколько мы планируем, что ребенок будет жить в этой комнате. Вот. И ориентир, бюджет. Да, я все-таки рекомендую именно в детских комнатах использовать натуральные материалы. Например на полу паркетная доска, инженерная доска, да, все, что имеет финишный слой натурального дерева. Пробковое покрытие тоже может быть в детской. Вот здесь может появиться ссылочка на видео, где Антон рассказывает, как лучше выбрать паркетное покрытие. Да, мы как раз записывали подобное видео, поэтому смотрите. Идем дальше. Вот, идем дальше. Потом у нас идут по очереди стены. да. На стены я рекомендую краску на водной основе. В основном это акриловые краски. Сейчас есть большой выбор этих красок. Очень нюансные цвета, красивые. Я люблю работать с палитрами компании Little Green, Lanners, но есть и другие производители на рынке, вполне доступные. Вот. Или можно использовать бумажные обои. Именно в детских я советую использовать именно бумажные обои. А когда ребенок подрастет, то уже можно поменять на виниловые, флизериновые. Расскажи, пожалуйста, вот я знаю, что большая проблема, когда ребенок маленький, это именно износостойкость материала, да? то есть потому что дети любят рисовать и так далее. Что по этому поводу может сказать? Какие здесь материалы порекомендуешь? Есть прекрасные обои, тоже как раз таки бумажные, да, которые можно раскрашивать, mm -hmm. то есть они изначально идут с таким покрытием, есть краски, на которых можно рисовать мелом, mm -hmm. вот, что еще есть магнитные краски, куда можно прикреплять магнитики, еще да, рисовать, да. да, еще и рисовать, вот. и все это антивандальное, вполне износоустойчивое. Вот, Но ну а обои можно поменять. Супер. Расскажи еще, я знаю, что для детских комнат ну, обычно предусматривает какое-то особое освещение. То есть, ну, наверное, здесь тоже какие-то есть нюансы. Подскажи, что по этому поводу посоветуешь? Ну, в наше время, в принципе, лучше использовать многосценарное освещение. Да? Помимо просто обычной люстры, я рекомендую еще использовать бра торшеры и ночники. Угу. Вот, то есть ноч... Ночники могут быть даже напольные. Круто. Вот. На самом деле да. это очень удобно, когда у ребенка есть возможность включить разные цветы и э, как раз очень важно, чтобы когда он играет, да, было хорошее освещение. А у нас э, в уральских широтах хорошее освещение, хорошего освещения именно уличного практически не бывает, вот мы сейчас сидим на 51 этаже и надо сказать, что я жалею, что у нас не включена люстра, потому что действительно очень темно. Поэтому да, классная идея по поводу того, чтобы ребенок мог подобрать для себя именно тот свет, который нужен. Ну может быть не ребенок, его родители, да? Больше родителей. Для начала. Хорошо, тогда расскажи еще о том, чем вообще отличается детская комната от других помещений, потому что, ну, по большому счету, ведь это просто комната, у которой есть стены, потолок, по... Какие особенности? Да, детскую комнату а, мы насыщаем игровыми элементами, то есть мы продаем а, какую-то тему, берем за основу, это может быть лес, это могут быть индейцы, это могут быть строительство, пожарники, то есть абсолютно все, к чему душа лежит именно у ребенка. да. Много-много раз, и а, интерьер комнаты детской это все-таки, наверное, гораздо более затратная вещь, если менять его, ну, условно, каждый даже там полгода-год, ну особенно в первое время, да, ну, точнее, в первое время может быть, как раз и надо менять, вот. если менять интерьер а, даже каждый год, у ребенка же часто меняются предпочтения и вкусы, а, как вот здесь родителям поступить, как правильно сделать так, чтобы мы, это было, ну, скажем так, а, может быть вне даже... Вне времени. Да, да, вне времени точно, это самое главное. Я все-таки рекомендую выбирать э, основу. Их всегда можно занести в комнату, создать одну э, атмосферу. Да, когда ребенок подрастет, как раз таки, да, их можно поменять на более взрослые, более функциональные вещи. Круто. Вот э, здесь давай подробнее остановимся, потому что э, наша тема как раз это э, как именно сделать так, чтобы детская росла вместе с ребенком. Ведь все знают, да, что мы покупаем ребенку вещи, да, те же самые там э, сандалики. Когда он растет, мы покупаем э, их много... С, э, однотонный и э, покраску обоев uh -huh, uh -huh. чтобы можно было в случае чего легко обновить да круто да. а все остальное уже заносится то есть люстры точно также можно поменять уже по уходу uh -huh. взросления Настя, расскажи еще о мебели в детской комнате потому что это отдельные элементы они бывают абсолютно разных размеров и форм вот что здесь можешь порекомендовать Самое главное выбирайте материал, из которого вы планируете мебель. Это в основном дерево, как натуральный материал, и достаточно мягкий и податливый. А также бывает металлокаркас. То есть это больше уже для детских подростковых mm -hmm. варианты. И если это двухуровневые, например, в кровати идут. То есть, если у вас там одна комната детская, но при этом там планируется второй ребенок, да, или уже двое есть. У вот, этой двухуровневая кровати вам в помощь. Для того, чтобы сэкономить пространство как раз на да? Да, конечно. Настя, расскажи вообще ну, какие основные функции должна выполнять детская комната для того, чтобы она была, скажем так, ну, полной, да что это за функции? Да, в детской, безусловно, существует четыре основные функции, с которыми должна справляться любая детская комната. Это учебная функция, да, там, где ребенок развивается, читает книжки, рисует. Это игровая, там, где он развивается, немножко в другом ключе. Это спальная зона и гардеробная. Угу. Отлично. То есть, закрывая вот этот, получается, функционал, мы можем назвать, что детская у нас выполняет все, что необходимо для ребенка. Правильно я понимаю? Да, эта комната как некий мир, uh -huh. уже готовый под конкретного человека. Еще я хотела бы сакцентировать внимание, как важно подобрать нужный декор в детской комнате. Это могут быть текстиль, портьеры, тюль, подушки, ковры, покрывала и какие-то украшения. Uh -huh. Флажки те же самые. Круто, а вот ну, вообще я думаю, что очень классно, когда в детских комнатах много мягких всяких элементов, вот эти подушки, да, какие-то, может быть, даже стеновые панели мягкие и так далее, ну мы в своей практике просто делаем, поэтому я... Да, изголовье можно сделать изголовье, точно. А насколько, что важно при вот подборе подобных тканей, что на что обратить внимание, потому что, ну опять же, дети развиваются, они любят рисовать, царапать, что-то еще делать, да, то есть как здесь поступить? Ну, естественно, все должны материалы быть антивандальные и натуральные. Натуральный. Да, хлопок, там лен, Хотя чистый лен очень такой капризный материал, но те фактуры, которые подчеркивают все-таки натуральность. Настя, расскажи, пожалуйста, еще, то есть я знаю, что есть какие-то тренды в оформлении детских интерьеров, то есть как вот в твоей практике, зачем сейчас люди следуют, на что они опираются при оформлении детских интерьеров? Да, безусловные тренды, это все-таки супергерои, да, мы все хотим быть лучше и, соответственно, детей мы воспитываем быть лучше, вот, а это могут быть мультики «Зверополис», да, по-моему, есть mm -hmm. мультик такой очень хороший, добрый. Это могут быть тачки, да, то есть в зависимости от того, чем увлекается ребенок. Вот, это могут быть уже более взрослые. Взрослым детям будут актуальные комиксы. Гарри Поттер а, какой-нибудь. Марвелы. Да? А, ну да, можно, можно Гарри Поттер, да. А также а, можно выбрать более нейтральную тему. Есть институт Понтон, а, который публикует каждые полгода а, трендовые цвета и оттенки. А, точно так же их можно взять э, за основу. А, Настя, можешь порекомендовать какие-то темы для детских комнат, ну, которые родители могут прямо вот сегодня взять, допустим, и э, сказать своим дизайнеру: хочу, вот, чтобы у меня, у, у ребенка была вот такой тематика, комната, например? Да, например, э, мы проектировали комнату девочки в теме э, Маша и Медведь. Угу. Вот, и в том контексте, Маша и Медведя, которые сейчас в тренде, да, понятный и узнаваемый, не совсем, как бы я это поддерживаю, если честно. Дизайнеры могут выносить свои корректировки, mm -hmm. если это позитивно влияет на воспитание и формирование ребенка. Mm -hmm. вот. С твоего позволения здесь появятся картинки, примера детской, uh -huh. которую мы проектировали. Вот. И мы трактовали эту историю, что медведь ⁇ это некий защитник uh -huh. и помощник в комнате девочки. Uh -huh. вот. Прикольно. Да. То есть, ну, я правильно так. понимаю, что правильное, скажем так, проектирование интерьера, именно работа с дизайнером, она может, в принципе, интерпретировать любые вот эти вот истории про пиратов, про каких-то супергероев и так далее в нужном русле, да? Да. И таким образом влиять на формирование и воспитание как раз ребенка, да? Все верно, да. Супер, круто. Настя, я думаю, мы с тобой довольно полно осветили тему детских комнат. И основные моменты, которые я для себя выделил, это то, чтобы в детской комнате, во-первых, использовались натуральные материалы, правильно? Да, а, потом для того, чтобы детская росла, как мы сказали, вместе с ребенком, необходимо материалы, наверное, как-то немного унифицировать. Ну, то есть, напольное покрытие, например, одного цвета, обои, покраску, какие-то отдельные элементы. И наполнять уже мебелью и декором комнату в соответствии с возрастом ребенка. Да. Все верно? Все верно? Я думаю, на этом мы будем заканчивать. Спасибо тебе большое, Настя, за такой полный, подробный рассказ о детских. Я думаю, что он будет очень полезен. И, конечно, подписывайтесь на наши новые видео. Мы обязательно будем освещать те темы, которые вам интересны, поэтому пишите в комментариях то, что вам интересно. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, если что-то будет интересно. На этом все. Настя, спасибо тебе еще раз. Спасибо. Всем пока!